Одиночный удар передней рукой, одиночный удар задней рукой. Показываем вниз, но удар наносится вверх. Есть, мы двигаемся, партнер двигается. Я показал, ударил вверх. Также правой рукой показал, но ударил вверх. Боковой удар также Показал вниз, но ударил вверх. Снова. Показал немножечко вниз, но ударил вверх. нижний бросаю как бы удар немножечко вниз но поднимаю вверх также вниз вверх что касается верхнего удара тоже ныряю вниз но удар нуется вверх задней рукой ныряю вниз это рукой немножко прикрываю чтобы с ноги не встретить и здесь за счет локтя поднимаю, Идет удар вверх. Сразу вот удар. Показываю, что ныряю вниз, а удар немножечко идет сверху. Еще раз на эту руку да. Раз. и также на другую руку. Вот сейчас мы это проработаем. Следующая проработка это показываю вверх, но бью вниз. То есть, если на партнере это будет, я показал голову, но ударил в корпус. Так и на лапах. Показал, ударил вниз. Задний рукой, Показал, ударил вниз. Здесь как бы важно даже больше глазами показал вверх, ударил вниз. Боковой удар. То же самое. Показал, ударил вниз. Показал, ударил. Нижний.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 Следующая схемка, это работа с двух рук. То есть я замахиваясь показываю одной рукой, а удар наношу другой. Естественно, что хорошо показывает, например, вверх, бить вниз. Или показывает вниз, бить вверх. Это что касается, например, прямых Что касается бокового удара, здесь задний, показываю, такой большой, вот бросаю, а этот короткий уже оставляю. И наоборот, показываю большой замах, а здесь короткий вставляю. Это боковые. Пара right right Нижний хорошо комбинировать с верхним и с прямым. То есть я также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 касается удара сверху. Естественно, что бросаю вниз, а сверху накрываю. Вот так. И лежаем раз, здесь, накрываем. Ну и удар со зворота. Прикольно, когда я несколько ударов таких бросил вот, с этой стороны, бросаю с этой стороны или вниз, например, там. вот именно, чтобы траектория была отсюда. А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 Уже вверх и вверх вниз. Итак, начинаем показывать вниз вверх. В первый же гладкость вверх. Следующая серия отработок. Это звук рук. Показываю вверх, бью вниз. И все пять классических ударов. Так, прямой удар. Показал, ударил. Здесь показал, ударил. Боковой. Также показал, вверх, ударил. Показал бил. вверх, ударил. Нижний удар. Да. Показал вверх, ударил. Снова. Ударю. Верхний удар, тот, который сверху, но он будет идти в живот. Показываю вверх, бью вниз, показываю вверх, бью вниз. Что касается своего показываю вверх, бью вниз. Так, вверх, вниз. Теперь нормально это Следующая серия отработок это тоже одиночные удары по схеме 5 классических ударов рук. Но фишка в чем? В том, что я показал, что бью, выхожу, как бы вход обманчивый, выход, а потом вход. То есть разделка. То раз, Здесь. Здесь тоже слава Ударим. Yep. Mark, on. And he has right got caught with the left hook, and he looks stunned. has tried to find a spectacular finish to an unspectacular fight. I don't know where he is, John. He's all over the place.